Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и сегодня поговорим, почему серия игр сосед не давалась настолько интересной и хорошей, как бы в самая первая альфа. Ну и погнали к видео. И начнём, что начинается с второй альфы, серии «Предсосед», начало ухудшаться в плане хорной составляющей игры, потому что мы потеряли абсолютно все, что могло нас напугать. Достаточно такой спокойный, лайтовый город, уже никого не пугающий сосед, с нашей, достаточно спокойной, по отношению к первой альфе, музыкой. Соответственно, локация точно так же уменьшилась во второй части, а в третьей она уменьшилась еще. И несмотря на то, что нам дали огромный дом, нам дали э, очень маленькое количество мест, где можно ходить. А также загадки. Начиная со второй альфы, загадки стали достаточно банальными и простыми. Вспомните, как в первой альфы мы брали ружье, чтобы начать стрелять, выбить 7 мишеней, чтобы получить ключ и пройти дальше. Вспомните эту акулу, вспомните эту учительницу, загадки, раскопки и так далее... Делали игру интересной, но вот после первой альфы произошла вторая. И что мы из нее там получили? Из загадок фактически ничего, кроме того, что нужно использовать магнит. Соответственно, игра потеряла весь интерес. А поставим в локации еще больше загнетает нас. И нет, не думайте, я не являюсь хейтером данной серии игр. Данная серия мне очень-очень сильно нравится. Я являюсь фанатом серии игр Hello Neighbor. Но это такой небольшой видеоролик, чтобы высказать свое мнение по поводу в целом игры. Дальше, проблема с сюжетом. Ведь ну, до Hello Neighbor 2016 года, никто так и не понимал, что у нас здесь сюжет. Что мы там делаем, кем мы являемся, и зачем мы нам это все. Все давали своими персонажам, и до сих пор большинство ютуберов, которые проходят серию Hello Neighbor, даже не знает ее сюжета. А это очень-очень плохо, потому что если ты не знаешь сюжет, ты камень на камень не отдупляешь, что же там происходит, зачем мы все это делаем, и где это все вообще происходит. Ну окей, сюжет это еще ладно, но огромное количество багов, ошибок, недоработок и так далее просто убили эту игру. Она стала какой-то смешной нелепой. Большое количество людей, которые не знают сюжет игры, и которых она не заинтересовала, просто смеялись на ней. Потому что такое количество багов в такой игре, ну это просто глупо. Также это никакая не хоррор игра. Ну максимум что-то приключенческое. И вот, в кубе, куча багов. Уже не хоррорная составляющая игры, также плохой проработанный сюжет до Хэллоу 2016 года, повторяюсь, и огромное количество всевозможных ошибок, недочетов и так далее, просто взяла и убил из данной серии игр. Ну ладно, о а старом можно вспоминать еще долго, буквально недавно выходит Хэллоу Гэс, потом Хэллоу 2 Альфа 1, Хэллоу Небро 2 Альфа 1.5 и Хэллоу Небро 2 Бета. И, конечно же, наша любимая демка. И кажется, вся игра начала налаживаться, у нас появился новый интересный сюжет, новые интересные локации, персонажи и так далее. Но, все, как обычно идет куда-то не туда. Давайте вспомним, буквально недавно, Community Manager Ира слила новый геймплей, и все думали, что это будет из демки. Но, мне кажется, вы были неправы. Точно так же, как и я. Мне кажется, этот геймплей из Холлона Бред 2, релиз на этой версии. И вы скажете, окей. И что нам это дает? Окей, если вы смотрели данный видеоролик внимательно, то для вас, конечно же, ничего не происходит. Но если вы немного его разбирали, анализировали и так далее, то вы могли понять, что комитет-менеджер Ира не могла пройти на здание в мэрии из-за невидимой стены. И спросите, ну и что? Скорее всего, это какой-то баг, ошибка и так далее. Я надеюсь, что это так. Но похоже, все это тому, что у нас будут закрытые локации. То есть, в бете уже используются данные механика, чтобы мы не могли уйти из данного городка. Без использования багов у нас был ворон, который нас свою если мы пытались куда-то выйти не туда. Сейчас же они хотят сделать невидимые стены, то есть у нас будет ограниченный путь. Например, из нашей телевизионной студии мы можем дойти только до дома соседа, а потом только до кофейни, потом только до Мэри и так далее. Соответственно, у нас будет закрытая территория, мы не сможем выходить и никакого открытого мира в целом в игре не будет. И это гораздо-гораздо сильнее ударяет по моему моральному духу и ожидания данной игры. И в клубе с огромным количеством багов и ошибок, данная игра выйдет достаточно провальной, мне кажется она выйдет наравне с холодной и обычной частью, и также будет воспринять комьюнити, потому что большинство крупных ютуберов или людей, которые просто зашли со второй части в данной комьюнити, просто не знают сюжет, и соответственно им будет неинтересно, нелогично и так далее, бегать в каком-то закрытом пространстве, в закрытом городе, не изучая ничего. Ну вот, соответственно, весь видеоролик подошел к концу. Надеюсь, вы оцените его лайком и подпиской. С вами был я, Вули. Всем удачи.